всем привет доброе время суток в этом видео речь пойдет об реставрации бетономешалки и о таких двух проблемах как налипание раствора как его убрать проще и о выходе из строя внутреннего подшипника который расположен на основном барабане с вот, задней части мешалки. здесь находится два подшипника внутренний выходит из строя, точнее его обойма. Куда он спрессованный. Начнем по порядку. мешалки 10 лет. После первых 5 лет раствор убирался перфоратором в течение дня. Ну и все, кто работает с раствором, каждый день и в течение дня знают, что не актуально. После каждого замеса просто даже нет времени мыть ее внутри. А в конце рабочего дня как-то ее не мой то все равно происходит налипание миллиметром за миллиметром и в течение двух там 3 5 лет приличный выходит слой и после первых пяти лет его убирали перфоратором внутри в течение дня в этом же году что я сделал залил сюда два ведра воды добавил 200 грамм лимонной кислоты вовнутрь бетономешалки. стояла оно двое суток, периодически прокручивал ручную, так как вышел из строя подшипник. Она не крутилась. На вторые сутки добавил бутылку литровую 9% уксуса и еще раз сутки периодически прокручивал. Раствор, было видно, заметно белел. Потом перфоратором в течение 30 минут Раствор снимался коржами и за 30 минут полностью удалил весь раствор внутри бетономешалки. Как вы видите, идеально чистая. Ну, соответственно, потом покрасилась и внутри, и снаружи. Теперь о второй проблеме, как подшипник. Также же было, после первых пяти лет разбила подшипник внутренний. Там здесь две идентичных обоймы под подшипника. Как вот наружный поднаружный подшипник точно такая же есть под внутренний. Разбивает в основном внутреннюю обойму. После первых пяти лет я оставил между подшипником и обоймой алюминиевое кольцо. Подогнал все, впрессовал, все четко отработало еще пять лет. Ну разорвало теперь конкретно, так со всех сторон поразрывало подшипник гулял конкретно. Что я делал? Взял снаружи, немножко подогнул, конечно, подбил проволоку-катанку и обварил снаружи, сделал два витка, усилив эту часть. Во внутреннюю часть, куда вставляется подшипник, так как он все равно уже гулял, разбитый был, я взял кусок трубы, подогнал под размер подшипника, впрессовал, впрессовал его сюда обварил, ну соответственно пришлось помучиться 2-3 часа напильником чтобы подогнать под размер подшипника, чтобы его легко было прессовать, прессовалось все, все усиленное, все четко и теперь еще будет работать не один десяток лет Ну это для тех, у кого есть руки и есть желание восстановить бетономешалку, а не покупать новую вот в принципе и все, что хотелось сказать всем пока, до новых встреч ставьте лайки, пишите комментарии